Всем добрый вечер, делимся с вами новостями касательно новых дополнений для 74-й. А именно два новых комплекта, пастельные тона и мелочи для дома. Добавьте в интерьер необычных деталей привычных мелочей. Комплекты уже в продаже, спешите приобрести комплекты и скорее за работу. Комплект для Sims 4, пастельные тона, принесет спальню. Романтику и мечты о прекрасном. Комплект комплекте Sims мелочи для дома поможет придать комнате обжитой вид и рассказать миру о хобби и привычках симов через обстановку. Необычные пастельные принты, асимметричные формы и винтажные нотки. В комплекте пастельные тона, простота и минимализм отлично сочетаются с психоделом. Отсылки к ушедшим эпохам прекрасно впишутся в актуальный сдержанный дизайн. С комплектом мелочи для дома вы по-новому раскроете характер симов. Кто-то забывает убрать чашки из-под кофе, у кого-то полно журналов, а кто-то раскладывает везде косметику. Требуется наличие до Sims 4 и всех обновлений. Смотрите минимальные системные требования для комплекта. И кто может их приобрести и применить в игре, вы можете это сделать. Все, конечно же по желанию и по возможности на этом у нас все наслаждайтесь